В данном уроке мы рассмотрим робот Delta Hedger 3. Робот, который вам пригодится при работе с неликвидными опционами, а на нашем рынке ликвидность опционов желает, оставляет желать лучшего. Вы будете при помощи данного робота экономить на спреде, сможете выполнять в автоматическом режиме хеджирования. Робот умеет работать с формулой Black Shoalza, а. То есть все вычисления, которые вручную просто нереально выполнить или рассчитать по калькулятору, который занимает достаточное количество времени, робот может все это выдавать, всю эту информацию автоматически. Робот можно использовать как выставление стопа по определенному уровню и использовать дельты, работать с дельта нейтральными стратегиями. Все это будет рассмотрено еще дальше, а в этом уроке мы просто посмотрим в терминале QUIC как робот выглядит его возможности и при работе с опционами поскольку самое необходимое при опционе это купить и продать его с максимальной потери с минимальной потерей ваших средств потому что существует спред определенный спред мы про ликвидность уже говорили наших опционов и поэтому необходимо покупать именно максимально выгодно вручную очень все это сложно потому что ну во первых вы Будете тоже там соревноваться и с роботами. Вам будут мешать покупать. Вручную все переставлять заявки этого будет достаточно сложно. Ручите, если все это роботу, то это будет на порядок ваша жизнь упроститься. И однозначно, что доходность ваших стратегий улучшится. Самое главное, внимательно использовать инструкцию, просмотреть ее и понять, как данный робот работает, как использовать максимально все его возможности. Давайте открываем терминал Quick и посмотрим, как все это выглядит. Робот состоит из окна конфигуратора, который вы видите, где вы вводите все свои необходимые параметры. Ну, по сути, здесь вы задаете номер счета, код базового актива, и вот уже табличка. Вы видите, внизу табличка робота, который выводит он в терминал Quick. Вот она перед вами. Для чего данный робот нужен? Ну, давайте посмотрим, какие есть возможности, и сразу будет понятно. Во-первых, вы можете одновременно набирать до трех различных опционов. Вы задаете три опциона, выбрали, какие вам больше нравятся, и будете с ними работать, сможете набрать позицию, такую, как нужно вам. Задали, что такой опцион нужно 10 набрать, другой опцион нужно 15, и при этом что важно, дальше будете смотреть, дальше будем еще изучать, что вы можете параллельно запустить хедж. Что значит хедж? То есть у вас, чтобы набрать 20 там, одних опционов и 20 других, требуется ну, значительный ГО. Если при этом набирать их и хеджировать фьючерсами, робот умеет хеджировать фьючерсами базовым активом, то тогда ГО может потребоваться на порядок меньше. Поэтому в процессе набора хеджирования может снизить необходимое требует, требуемое гарантийное обеспечение. Во-первых, когда вы задали здесь опционы, вы их уже видите в таблице. То есть вот три опциона, которые заданы, мы их видим в таблице и можем уже по ним оценить дельту, гамму, тета, вега. Оценка дельты мы будем еще смотреть. Да, конечно, это все можно и увидеть и из доски опционов. Но терминал квик не позволит вам набирать опционы и что еще удобно вот мы здесь сейчас давайте введем а, текущий страйк 115 а 115 вот пут, который у нас здесь виден стакан давайте мы его сюда подставим видите здесь ничего нет но мы нажимаем загрузить коды с биржи и после этого появляются все опционы которые на рынке присутствуют здесь и теперь нам достаточно Ристири, 115. Вот у нас появляется наш опцион. Сентябрьский квартальный. Вот он. Сохраняем параметр. Здесь опцион заменился. Вот у нас появился в табличке. Мы видим его дельту, видим гамму, видим тету, видим Вегу. И видим с количества дней до экспирации. То есть, вся информация по нему уже есть. И выбрав 2, 3. Опционы мы уже сразу можем прикинуть, как, с каким нам выгоднее будет работать. Но самое главное, что когда вы набрали опционный портфель, вы же можете набрать и не 3, а, скажем, и 5, и 10 опционов, и еще при этом хеджировать фьючерсами, то общую дельту, гамму, тету и вегу по портфелю посчитать просто вручную нереально. Никакие здесь калькуляторы уже вам не помогут. Вам нужны либо платные программы, про которые мы говорили, ежемесячной оплатой. Либо приобрести вот такого робота, который это все будет делать уже. Вам не придется платить ежемесячную плату. Он все это будет выполнять. Уже пользуйтесь вы им бесплатно, только приобретайте один раз лицензию. Сейчас по портфелю, соответственно, нулевые все значения, поскольку мы еще не набрали ни одного опциона. Но давайте. Вот опцион. Давайте мы сейчас остальные поставим нулю, а этот поставим нам нужно купить, давайте три опциона, выставляться по одному опциону, отступ от цены, давайте минус три поставим и берем от бедаска. Все вот эти настройки мы сейчас их не будем касаться, потому что все это есть подробно в виде инструкции. Если вы этого робота для себя возьмете, он однозначно вам пригодится, без него вы будете просто в большинстве случаев терять деньги, совершая вот неудачные входы, потому что вручную очень тяжело все это отслеживать. Сохраняем параметры. Теперь, чтобы набрать нам опционную позицию, мы запускаем, нажимаем запуск и вы увидите, что сейчас параметры через несколько секунд применятся. У нас появляется заявка в стакане. Появилась заявка в стакане, соответственно, как вы настроите, эта заявка видна и на рынке. При этом как быстро вы хотите набрать вы регулируете отступом от бедаска сейчас мы поставили отрицательный отступ то есть он стоит в глубине и сейчас расчет только на то что кто-то по рынку купит но нужно ставить положительный отступ и тогда мы встаем в стакан внутри спреда встаем и основные сделки конечно оптимально проводить именно внутри спреда как правило теоретическая цена то есть реальная стоимость рассчитанной опциона, она тоже находится внутри спреда. Давайте, кстати, это проверим. Вот наш 115-й пут. И действительно, смотрите, но сейчас теоретическая цена немножко вышла за границей. Сейчас теоретически цена несколько дороже, чем рынок оценивает. То есть рынок оценивает, что путы должны стоить, а сейчас дешевле, чем расчет идет по формуле Black Shoals. Вы можете отталкиваться и от расчетной, теоретической цены, а можете отталкиваться от цены в стакане. Но поскольку вы работаете на реальном рынке, работаете с реальными участниками рынка, с трейдерами, то лучше, наверное, ориентироваться на, цены, которые, на те цены, которые оценивают участники рынка. То есть отталкиваться от бидаска в стакане. Если мы запуск останавливаем, робот автоматически, параметры применяются, когда все заявки снимает. И самое главное, что он может одновременно по трем опционам эту позицию набирать, и вам уже не нужно будет переставлять вручную заявки, смотреть за рынком. Робот будет все это делать самостоятельно и дождется, когда кто-то в стакане купит вашу заявку. То есть вы купите уже с дисконтом, а если будете продавать, то продадите как можно, ну, по возможности дороже. И на этом вы уже можете, поскольку мы смотрели, спред иногда достигает вот сейчас очень хорошая ликвидность, но бывает спред достигает 1-2%, а если не центральный страйк, то и 5%. И там, конечно, на входе, на выходе терять такие деньги, это непростительная роскошь. Именно поэтому работа с роботом, она ну, необходима и даст свои результаты. Очень быстро вы окупите его стоимость. Какие типы есть хеджирование? Ну, во-первых, есть простейшее хеджирование по дельте. Когда вы задаете шаг хеджа, то есть задаете, когда дельта э, по портфелю станет больше, отличаться больше единицы или меньше единицы, то у вас уже может быть хедж. Но В данном случае дельта задана 5, то есть когда дельта портфеля превысит 5, произойдет хедж. Дельта портфеля будет э, минус 5 с, с небольшим, произойдет хедж. Есть хедж дискретный, когда вы задаете время, через который нужно проверять, необходим ли хедж или нет. Для чего это нужно? Нужно на то, чтобы не попасть, например, на статистику. Чтобы вот в статистику у вас не произошел хедж, хотя это просто какие-то могут быть ну, секундные колебания. И вот устанавливаю тогда хедж в режиме, там, скажем, 1 минута. Или здесь вот стоит 10 минут. Каждые 10 минут робот будет проверять, необходим хедж или нет. И следующая возможность это хедж по уровню. То есть Вы строите свою стратегию, вы оцениваете уровни без убытка или уровни, которых хотите вашу стратегию захеджировать или уменьшить риски и ставите в этой точке хедж. Как только пересекается этот уровень, робот вашу стратегию хеджировать приводит ее к дельта нейтральной. Это уже более такой продвинутый способ. Вам необходимо здесь уже понимать, что вы хотите сделать со стратегией и понимать, как ваша стратегия изменится. Но в уроках мы в дальнейших будем еще рассматривать, как может робот захеджировать вашу стратегию и что с ней произойдет. В данном уроке мы не ставим целью полностью научиться вас работать с роботом. Вы здесь только основные намечаем моменты, а инструкции есть отдельно. И также можно сохранить направленную еще составляющую по дельте. То есть я хочу, например, хеджировать свой портфель, ну и иметь постоянно направленную дельту. Например, я рассчитываю на падение и устанавливаю там дельта равная минус 10. Чтобы у меня всегда была дельта минус 10. Если она начинает больше или меньше отклоняться, робот хеджирует. То есть имея глобально медвежий настрой, я еще могу параллельно проводить хедж и дополнительно на этом зарабатывать. Возможностей много, и вручную, например, провести дельта-нейтральное хеджирование и реализовать стратегию хеджа нереально. Робот это делает элементарно, поскольку расчеты он выполняет быстро, и все эти расчеты, вот та формула Black Show, за которая у вас приведена в приложении, она в роботе запрограммирована, он работает по ней. Ну, есть тут дополнительные еще фишки, типа сохранить опционы, с которыми вы работаете, то есть не все опционы. А, например, у вас три опциона, Вы их, с ними будете работать, сохраняете их файл. Файлы и можете, соответственно, сюда подгрузить только те опционы, которые вас интересуют. Удалим файл, удалим отсюда опционы. И загрузим вот эти три опциона, с которыми мы работаем. Файл. И теперь у нас здесь будут только три опционы. Можем с ними работать. Можем выбрать там 5 опционов, с которыми хотим работать в течение какого-то времени. И только вот эти опционы будут у нас подгружаться. Это удобно, чтобы опять не выбирать из всей массы огромного количества опционов, которые на рынке присутствуют по данным базовым активам. В инструкции все это расписано более подробно. Уровни можно добавлять, убирать. Достаточное количество можно уровней задать, чтобы реализовать необходимые стратегии. Можно отсортировать уровни. Разные возможности есть. Вот все, что я хотел сказать по поводу робота. И в следующих уроках продолжаем изучение нашего курса. Опцион. До встречи!